Здравствуйте! Сегодня у нас день рождения Владимира Ильича Ленина, которого мы очень любим и уважаем. Поэтому сегодняшнее видео будет такое немножко жанровое, наверное, не для очень широкого круга, и вы можете либо его выключить, либо вам придется выслушивать, что у меня тут накипело по поводу Владимира Ильича, авторитетов в политике и роли личности в истории. Существует расхожее мнение, в общем-то верное в своем корне, о том, что многие проблемы советской власти произрастали из того, что эта власть еще со Сталинского периода. Малость, так сказать, отдалилась от народа. И чем дальше, тем больше складывалась ситуация, когда система Советов в стране Советов превращалась в какую-то странную декорацию, а все реальные решения принимались на уровне вождей и политбюро. И тут возникает интересный вопрос. С этим, да, тяжело спорить. Хотелось бы, чтобы было иначе. Но проблема в том, что иначе мы никогда не видели в советской истории. По сути, даже самое первое узловое событие, этой самой советской истории, становление советской власти, то есть Октябрьский переворот, он был устроен большевиками так, чтобы поставить съезд Советов буквально перед фактом. Октябрьская революция свершилась, товарищи, принимайте как есть, но ну, интерес вы же возвращать, он уже убежал, собственно. Надо сказать, что этот, этот самый Октябрьский переворот, он даже многих внутри партии поставил перед фактом. Не все понимали апрельские тезисы, не все были согласны. Еще более характерный пример, более яркий, тоже узловой момент нашей истории – Брестский мир. Который Владимиру Ильичу пришлось среди соратников буквально пробивать своей большой лысой головой. И даже, кажется, Феликс Индуновик Дзержинский голосовал, что называется, из уважения. И говорил соратникам что-то в духе, что ну бред какой-то, но он у нас настолько умный, я в него верю, он, наверное, видит что-то такое, чего не вижу я. Повторюсь. Хотелось бы, чтобы все самые козырные, все самые победоносные решения ранней эпохи советской власти были рождены коллективным разумом Советов. Это было бы очень правильно, с теоретической точки зрения, очень полезно для последующего развития государства. Но это произошло не так. Это произошло благодаря разуму и колоссальному авторитету одного конкретного человека, чей день рождения мы сегодня празднуем. Причем этот авторитет он неуклонно рос. С каждым таким решением, и по сути, человек закончил свою жизнь в статусе такого полубога для револю... левых революционеров, как минимум. И тут, мне кажется, стоило бы сказать пару слов о природе этого авторитета, всевозрастающего. возрастающего. Как мне представляется, он имеет отчасти религиозную природу. Торжество, так сказать, непонятой логики, триумф непонятой логики выглядит как старое доброе чудо, а поток чудес рождает веру. Меня в свое время очень так впечатлила книжка Агурского про национал-большевизм. Ну, не лимоновский национал-большевизм, а тот самый национал-большевизм из начала 20 века. Очень странный конгломерат из каких-то левых СРФ и чуть ли не бывших белогвардейцев, которые объединяло, в общем-то, одно. Им очень понравилось то, как получается у большевиков, как получается у Ленина, но они не понимали как. То есть они, как бы, ребята, были более такие романтические, не по и самонадстройкам. Они сделали из этого потрясающий вывод, что Ленину удалось буквально расковырять какие, в каких-то глубинах, некую глубинную сущность русского народа и отэксплуатировать ее по полной программе. То есть вся эта сложная Ленинская логика прошла мимо них, но результат вдохновляет, как бы они нашли своеобразное чудо. Проблема в том, что это было все характерно далеко не только для протоназболов. То есть все ленинские интеллектуальные выкрутасы в духе размежеваться, чтобы объединиться. Там, одна революция сломалась, несите следующую, как бы там поражение своего правительства в войне, тот же самый брестский мир, когда мы вроде собирались мировую революцию делать, а сейчас немцам отдаем кусок своей территории, он как бы часто на голову не налазил. Многие воспринимали эти решения как, мягко говоря, неочевидные, а кому-то казалось это лютым бредом. И тут надо остановиться на еще одном моменте, на еще одном элементе этого авторитета. Чудо начиналось с того, что диктатор, который вот так продавливал свою волю, никогда не боялся оказаться в позиции диссидента и буквально всю свою политическую биографию в этой позиции оказывался, когда он один пер по... поперек, так сказать, мейнстримному мнению своей среды. Начиная с его первого произведения «Кто такие друзья народа и почему они там воюют против социал-демократов», мы видим, что этот человек мог заявить свою точку зрения, которая идет в разрез, и, что называется, не гнаться за лайками и репостами, и высказать именно неочевидное мнение. К сожалению, как бы сейчас многие зависают на этой стадии «Друзей народа», и, конечно, все любят найти себе каких-нибудь условных народников или меньшевиков, обдать их там ушатым дерьма и сидеть... Залипать ждать неизвестно чего, но вот Ленин не залипал и не ждал, а продолжал, так сказать, продуцировать в мир идеи, которые часто вызывали отороп даже у, в общем-то, верных сторонников. Надо сказать, что после смерти вождя сторонники поставили довольно интересный эксперимент с культом личности, тем самым, который, как мне кажется, может это очередное смелое утверждение, был такой своеобразной попыткой вырастить бабу игу в своем коллективе. Обнаружилось, что без ленинского авторитета управлять крайне тяжело, и была попытка создать этот авторитет усилиями пропаганды. И мы не можем сказать, чтобы эта попытка была такой уже успешной. При Ленине 1937 года не было, хотя люди были в значительной степени те же. Но он этих гавриков как-то мирил, как бы, ну, там, держал кого надо в наморднике, и все было более-менее хорошо. После него стало хуже. Справедливости ради, я бы сказал, что, конечно, Сталин под конец жизни достиг тоже такого полубожественного статуса, но он это сделал после войны, смог этого достичь, когда уже тот факт, что после тяжелейших поражений 41-42 годов мы такие оказались в Берлине, тоже воспринимался многими как чудо. Это тоже, в общем-то, как бы было достигнуто не столько усилиями пропаганды, сколько это тоже триумф неочевидной логики. чудо своеобразное. Чему я это все клоню? К тому, что не принято ли среди нас преуменьшать роль личности в истории. Я говорю не о том, что нам надо найти нового там, Ленина, Сталина, родить бабу в своем коллективе и дружно на нее залипнуть со всем религиозным жаром. Я говорю о том, что не преуменьшаем ли мы каждый свою роль в этой самой истории. Мне иногда кажется, что лень страх быть непонятым или еще что-то мешают людям говорить и действовать. Это все так начинает выглядеть, что масса не готова, ситуация не созрела. И вообще, может, я сейчас думаю и скажу, и все будут смеяться, что я дурак. На самом деле, да, может, и будут смеяться. Я вот сейчас говорю и думаю, не врезал ли я какую-то ураганную, просто глупость. Но мы должны понимать, что вся эта история отсеет любые глупости. В крайнем случае, вы повеселите товарищей и окружающих, про, про вашу глупость забудут через два года. Но ведь, может быть, есть такая ситуация, как в этом самом 17 году, когда сотни тысяч людей, объединенные в эти самые крутые советы 17 -го года, еще не поздний советский, а серьезные советы, ходят по кругу и каждый раз проходят мимо, вроде бы, нам сейчас исторической перспективы очевидных победоносных идей и не видят их в упор. И нужен некий Владимир Ильич, который про них скажет, который вот возьмет буквально каждого за шкирку и ткнет в них носом. Причем его не поймут и ткнуть придется несколько раз. Я, наверное, хочу закончить это видео каким-то призывом, что не надо бояться действовать и говорить. Не надо бояться идти в разрез с расхожим мнением. Не надо гнаться за лайками и репостами. Надо иногда говорить то, от чего все малость прифигеют и, может быть, задумаются. Если вам удастся сделать так несколько раз подряд, вы будете как Ленин между прочим. Тут, конечно, есть другой вопрос, который наверняка возникнет после того, как вы станете как Ленин, а правильно ли это? Мы ведь хотим не чуда, мы ведь хотим не веры, мы хотим знания и понимания. Можно ли его достичь в массовом порядке? Если на это время или нас сомнут, как говорил тот, кто пытался быть Лениным после Ленина, это сложный вопрос, и не знаю, как отвечал на них Владимир Ильич. И, как может быть, ответите на них вы. И вот на этой сложной мысли я, наверное, распрощаюсь. Надеюсь, не сильно всех загрузил.